Ну, давайте, дорогие друзья, мы с вами переходим к прошивочке. Данную прошивку, или вообще, в принципе, кастомные прошивочки, можно скачать на XDA, вот именно в этой теме. Ссылочка на эту тему будет в описании видео, там есть неофициальные прошивки. Проходите и смотрите, там, в принципе, куча всевозможных прошивок есть уже, либо на XDA... На XDA этих прошивок тоже хватает. Здесь я именно скачивал себе Android 13, но как устанавливать буду показывать на Android 12. Нужно быть очень внимательным, потому что каждая прошивочка имеет э, свою э, особенность установки. Да? Нужно смотреть, допустим вы зашли в тему, посмотрели какая там и как эта установка должна проходить именно с этой прошивочки. Так и делаете. Я вам покажу на прошивке от Google Pixel. Там, кстати, я установил. Google Photo работает безлимитно. У меня есть где-то обзорчик э, этой прошивочки. Ее установите. Чистый Android, Google Android, другими словами. Но работает она отлично. Мне очень понравилось. Google Камера работает. Все просто супер. Э, вот На ней я и буду показывать, как устанавливать через ТВРП данную прошивочку. О ней как раз таки я говорил и про нее и я э, обещал снять видос Она тоже будет у меня в описании видео, сможете пройти, скачать и дальше уже поехали Подключаем телефончик, он у меня уже как видите в ТВРП Рекавери Для того чтобы э, войти в ТВРП рекавере, нужно просто Одновременно на выключенном телефоне Нажать кнопку включения Громкости вверх и кнопку Bixby Как только появятся буквы на экране Отпускаем кнопку включения И остальное все держим Вы входите вот в этот ТВРП рекамери Видео посмотрите в описании И закидываем Значит мы с вами на CD карточку Прошивочку Которую скачали И уже как только мы ее перенесли как только она у вас перенеслась, начинаем или, вернее, приступаем к установке. Друзья, нажимаем мы с вами первая очистка. Отмечаем давлен кэш, систем, дата и кэш. Вроде надо тоже, ну хотя можно, а можно и нет. И делаем свайпик, пожалуйста. Холоп вправо. Происходит у нас очистка. Теперь выходим в главное меню и перезагрузить в рекавери. Все. Ждем, когда наш смартфон прогрузится опять в рекавери. Это очень важно именно так сделать, а не как иначе. Все, теперь мы с вами нажимаем установить. Выбираем там, где у нас прошивочка папку. В моем случае это CD-карта. Все, вот они все у меня прошивочки. Их несколько, а я же вот эту вот нижнюю вам именно на нее показываю, как делать. На других... Вот, допустим, Android 14 у меня там есть, 13, не, она по-другому устанавливается. Все, нажали на нее, выбрали и свайп вправо. Все, ждем установочки. Установка проходит, ну, недолго, в принципе, достаточно недолго, поэтому ожидаем. Батарея, кстати, вашего смартфона в этот момент должна быть заряжена больше 50%. На всякий случай. Как видите, там уже написано. Android версия 12. Какая установочка идет, маска, потом дата, билда и т.д. и тп. Свежая, вообще, вот, на тот момент, она была. Патч безопасности 7 месяц, 5 число 2022 -го года. И девайс стайр. 22 LTE Как я уже сказал Получите голенький Android Со всеми своими фишечками А фишечки там, поверьте мне, есть На самом деле Для того, чтобы это как-то увидеть Пожалуйста, пройдите и посмотрите В описании видео Небольшой обзорчик данной прошивки Я думаю, что она вам понравится Если у вас также затемнился экранчик Просто опять нажали Свайп вправо и Все появится все, основная прошивочка у нас прошла. Теперь идет декомпиляция какая-то там. Готова. Теперь мы что делаем? Просто нажимаем перезагрузить. Убирайте вот эти вот галочки, они нам не нужны. И не устанавливайте свайп опять вправо. Ждем теперь уже прогрузки нашего с вами смартфона. Прогрузочка первая. Она естественно дольше, чем потом последующие будет, потому что здесь уже будет все устанавливаться, все те параметры, какие должны. Как видите, уже от Google Pixel а логотипчик. Загрузки. Ну, кстати, если родную загрузочку, вернее прошивку ставить, да, даже ту же, скажем, на родном Билде, то она намного дольше загружается, устанавливается. Выбор языка. Дальше, как обычно, я думаю, здесь особо ничего изменять не надо. Выбор языка. Русский. Начать. Здесь подключитесь к мобильной сети. В моем случае нет сим-карты. Мы подключимся к сети Wi-Fi. Подключаемся к сети Wi-Fi. И начинаем движение далее. Подключиться. Идет проверочка. Все пошло дальше. Подготовка телефона. В этот момент идет какая-то проверочка. Как видите написано, что может занять несколько минут. так все нажимаем не копировать в моем случае вы можете восстановить данные если у вас сохранены в google да и поехали дальше идет опять проверочка начинается все теперь можете сразу же войти в аккаунт либо пропустить этот моментик и войти потом без разницы Нажимаем еще, принять. Поехали дальше. Пропускать, как пропустить, да я не помню, так пропустить как. Ага. Пропускаем, готово. Снизу вверх. Все. И вот он наш с вами Google пиксель на S9. И, как видите, здесь у меня уже... Вот оно. Доступно обновление. Все его можно скачать. И все автоматом установится. Вообще классная тема. Пока.